добрый день с вами я богат и сегодня я вас хочу обрадовать сегодня я вам хочу подарить уникальную вещь то что ищет каждый который пришел в интернет с целью заработка мы знаем что у нас есть замечательная система global shark это система автоматического рекрутинга система которая позволяет вам э, автоматически получать Клиентов. Здесь есть вот такая вот кнопочка, так называемая VIP-зона. И здесь мы видим VIP-трафик. И сейчас в эту зону добавляется еще одна фишка, фишка от меня лично, которая вам принесет ну, вот такой же вот трафик. Вчера у меня было здесь меньше 100 человек в структуре. После этой фишки на сайт перешли 15 тысяч человек и зарегистрировались 50, ну, больше 60 человек зарегистрировались уже, пошел э, всего лишь второй день. Что же это такое, вы спросите, да? Во-первых, э, что вам нужно, чтобы получить эту фишку? Обязательно вам нужно стать участником э, бизнес-клуба «Глобарк», э, и получить vip доступ вся инструкция здесь есть когда вы зарегистрируетесь зайдете в систему здесь есть подробные видео все это вы увидите э, подробно а, затем вы получите от меня в подарок бесплатный безграничный трафик подписчиков клиентов рефералов партнеров забирайте мои подарки готовая пошаговая инструкция вам нужно всего лишь, всего лишь оставить свой mail и получите на почту пошаговую инструкцию с автоматической системой по получению бесплатного безграничного трафика для получения подписчиков, клиентов, рефералов, партнеров в ваш бизнес или проект. По этой схеме можно раскрутить все что угодно, с запуском справится даже школьник или пенсионер особых знаний компьютерной грамотности не требуется ну что ж вам могу пожелать лишь удачного профита что вы получите э, после э, подписки что вы получите э, после того как оставите свои координаты фамилия имя отчество и электронный адрес вы получаете вот такой вот, вот такую вот пошаговую инструкцию и видео инструкцию прочитав которую вы добьетесь такого же результата потому что я кровно я лично заинтересован чтобы у вас был точно такой результат значит еще раз повторяю условия вы подписываетесь регистрируетесь в клубе global shark club становитесь его участником затем вы становитесь VIP Клиентам, global шар шарка инструкции все эти есть и когда перед вами откроется vip зона вы получите данную инструкцию ну что ж всего доброго я думаю интересное предложение для вас с вами я богат подписывайтесь на канал ставьте лайк и ловите ваши инструкции все ссылочки под данным видео